Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – «Отделись своими успехами». Когда человек чего-то добивается в жизни, любых высот, любых успехов в той или иной сфере жизнедеятельности, он всегда считает, что он всего достиг сам. Ну, в крайнем случае, ему кто-то помог, где-то связи, где-то деньги. Он даже не подозревает о том, что здесь имело место что-то сверхъестественное, не просто удача. Сама судьба решила дать некий кредит доверия этому человеку. Поэтому благодаря судьбе, и именно судьбе, человек чего-то достиг. А остальная часть успеха, конечно же, принадлежит лично ему. Силе ума, силе характера, физической силе, настойчивости и так далее. Нужно понимать, что тот успех, которого человек достиг, не удержать постоянно на плаву. Есть один очень интересный секрет, некая формула, как постоянно оставаться в тренде как быть, так сказать, в состоянии удачи и в состоянии вечного прогресса, как не потерять то, что вы уже имеете, и как его приумножить. Вы должны достигнуть успеха, найти человека, которому вы должны помочь. Вы должны либо поделиться финансами, либо взять его партнером, либо научить работать, либо вашим заместителем, либо помощником. Это может быть человек из близкого круга, может быть кто-то из семьи. Лучше же, конечно, если человек это будет, кто-то дальний родственник или друзья, знакомые, соседи, одноклассники и так далее. Нужно понимать очень важный момент. Жизнь не дает вам возможности постоянно купаться, неж в лучах славы, единолично управлять тем, что вы заработали. Со временем вам перестанет доставлять это удовольствие. Еще позднее вы это будете терять, поскольку вы не оправдали надежды судьбы. Вы не оправдали тот кредит доверия, который был вам дан ранее. То есть вам судьба, иными словами, помогает, если вы поможете человеку. Так происходит всегда. Тут наращивается некая цепочка. Вы помогаете одному, тот помогает другому и так далее. Судьба помогает каждому, кто эту цепочку продолжает, кто ее плетет. Но как только вы на себе эту цепочку обрываете, вы выпадаете из числа этого звена. Процесс на вас останавливается и переходит к другому. Это некая волшебная эстафета везение и счастья, и благополучия. Нужно запомнить, что у вас судьба отберет, если вы не поделитесь, поскольку все то, что вы имеете, принадлежит не только вам. Вы не имеете моральных прав постоянно жить только лишь для, для себя в таком большом обществе, где столько неравенства, где столько боли и несчастья. Подумайте об этом. Это очень важно, крайне важный момент. Чтобы сохранить, нужно что-то отдать. И в любом деле, которого вы не задумали, любое ваше начинание, любая ваша мечта должна сопровождаться мыслью о том, что когда я чего-то достигну, я обязательно поделюсь. Понимаете? Живите так и начинайте любое ваше дело. Любая ваша мысль должна начаться с того, что вы должны присмотреть человека, который со временем станет вашим другом по бизнесу, партнером, помощником, заместителем, кем угодно. Вы должны человека научить тому, чему научились сами, и объяснить ему тот же принцип, чтобы он передавал его дальше. И так, постепенно, со временем, появится большая сеть счастливых людей, которые поняли очень важный момент. Ты имеешь лишь потому, что тебе позволили это иметь. Если хочешь, чтобы это оставалось твоим всегда, уделись. Понимаете? На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.